До и после обязательных ежедневных молитв есть сунна-намазы. В день суда, если у раба будут недостатки в обязательных намазах, его добровольные намазы возместят упущение в обязательных. Поэтому следует проявлять особую осторожность и внимательность в своих обязательных молитвах, четко выполняя все требования, а также уделяя особое внимание выполнению сунна-намазов. Пророк والسلام, сказал, кто совершит 12 ракаатов сунна-намаза в день, не считая обязательного фард намаза, тому будет построен дом в раю. Данный хадис дает надежду и вдохновляет на практику. Многие из тех, кто передал этот хадис, добавляли, что не пропускали 12 ракатов сунна намаза после того, как услышали этот хадис от своих учителей. Также некоторые передатчики перечисляли эти 12 ракатов. Два раката до утреннего, 4 раката до обеденного, два раката после обеденного, два раката после вечернего, Два раката после ночного намаза. Эти намазы – сунна-муаккада. Это желательные намазы, которые посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, совершал постоянно, однако изредка пропускал. Следует помнить, что, согласно ханафитскому масхабу, постоянное невыполнение сильной сунны, то есть сунна-муаккада, уважительной причины является грехом. Два раката до утренней молитвы особенно ценны. Пророк алейхи салляту вассалям говорил, Два раката, совершенные перед утренним намазом, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. А того, кто совершит со старанием четыре раката до и после обеденной молитвы, Аллах делает запретным для адского огня. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха милость для того, кто совершает четыре раката до и после обеденной молитвы, и сообщил, что Аллах построит дом в раю для постоянствующего на этом. Адисе рассказывается, что тому, кто совершит два раката после вечернего намаза, не заговорив ни с кем, эти два раката запишутся большим вознаграждением в Иль-Ли-Юни. Что касается сунны ночного намаза, пророк Алиис Саллет говорил, тот, кто совершит перед предписанной ночной молитвой четыре раката сунны, получит вознаграждение, как будто он совершил Тахаджут намаз. И тот, кто совершит четыре раката после предписанной молитвы, это зачислится ему как в ночь предопределения. Учитывая все эти достоинства, каждый молящийся должен стремиться обрести эти блага, постоянствуя на сунна-намазах, к выполнению которых в наши дни люди становятся все более расслабленными и невнимательными. Совершением обязательных молитв раб спасается от наказания, а совершением желательных молитв приближается ко Всевышнему.